Меня зовут Марина, я из города Николаева. А тренер достаточно харизматичный мужчина, которого интересно послушать и интересно будет применить его советы на практике.